сегодня идем на стоновой. Мужчины собираются. полуголые сами снимать можно уже. Не в трусах. А тут колдует на стере. Да. Это не Рио-де-Жанейро. Отойдите, товарищ. Я надпись хочу снять. Ну ладно, пожалуйста. снимать Спасибо тебе, Михалыч! Ох.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 Ребята, вы слишком много курите. Помните, курение вредно для здоровья. Ну, за Богом. голову тебе положи туда. Лучший отряд получит сегодня за обедом двойную порцию консервированного компота из вишен. Ну как, нравится? Но остальным уж, извините, как обычно, кофе с молоком. Ну ты мастер. Ну ты мастер. Ну не вытолкнул, так бы он быстрее. А, да. И на третий, и на третий здесь, да? Ну вот оно. Озеро. Сегодня операция вот, требую водить. Вот оно что, Михаил! Вот приехали на стоновое. Ну. Вот, а здесь такой бардак. И не факт.. Смотрите, какой свинарник оставляет против себя люди. Чё, трудно забрать, если не можете сжечь. Ну и чё? И как после этого здесь отдыхать? Придется сначала прибраться. А в избушке тоже бардак. Вот, браконьеры сетки оставляют, пластиковые бутылки. Надо приводить все в порядок. Танец озера Санового. Повторите еще раз. Традиционный танец озера Санового. А это туристы, которые приехали посмотреть. Они подхватывают этот танец. Сейчас убьют местного шамана. <свят> Это хорошо, а вот это плохо. Вот, мусор собрали, вывезем за всех лентяев. Должна быть чистота на участке. Лечебные чары, побочные эффекты, сухость во рту, тошнота, рвота, зуд, галлюцинации, потеря рассудка... Кома и смерть. Ну что ж, попробуем. Ну, прощай, здоровье. Бергамота полный рот! Мы подготовились. Надо было взять Лодки унесли. Сейчас самый... на дорожку выходим. Вот, пойдем. Спец...